Смерть обратилась к кузнецу. — Поправь косу и наточи. — Все сделав, я сейчас умру? — Не, если в этом нет нужды. Кузнец поправил ей косу и, отдавая, говорит. — Впервые я в руках держу, чем каждый был уже убит. Смерть затрясло. Сдержав себя, она промолвила с трудом. — Смерть вам сюда несу не я. А каждый сам ее нашел, друг друга, убивая вы за деньги, золото и власть В терактах, на полях войны, по пьянке, мне в глаза смеясь. А чтобы крайними не быть, вину сложили на меня. Вы сами не хотите жить, а виновата в этом. Я была красивой, молодой, с цветами я встречала вас И уводила на покой, не то что выгляжу сейчас. Глаза от слез по вам мутные, От криков горя голос глух, Переживания свои лишь шепот пересохших губ. Зачем тогда тебе коса? Уже готова, забирай. Она и вправду мне нужна, Ведь взросла дорога в рай.